Привет, земляне, с вами Перпин И Брис, и мы пришли с миром Ой, сегодня мы будем рассказывать, что нас бесит Как художников в целом В арт-сообществе Или, не знаю, в жизни, в артах Очень много видео есть на эту тему На самом деле, но Я вообще Сегодня не один мы поговорим не о тех вещах, которые Бесят конкретно нас все равно мы все художники, но каждый по-своему воспринимает те или иные фразы, которые нас бесит. Например, я из тех людей, которых вообще почти ничего не бесит. А, а есть, а есть вот тех людей, которые раздражают и сегодня тут будет плохой, хороший полицейский, которые будут судить людей, которые говорят эти фразы. Хорошо, тогда я начну. Сейчас мы их перечислим. Нет, меня начну не с фраз. Я хочу сказать, что меня пиздец как сильно раздражает, когда ты выкладываешь скетч арта, и эта собака набирает три раза больше лайков, чем полноценный арт. Ты сидишь его, вырисовываешь три дня, а там, блядь, под скетчем, «М, какая красота, хочу увидеть фул, давай заканчивай». Короче, делаешь фул, и ни одного коммента, блядь, каких-нибудь десять... Лайков, и ты такой, сука, ты же, блядь, хотел увидеть фул. Где твой коммент? Тварь такая, я, блядь, найду тебя и выпилю твою семью. Скотина такая. Не обещай, ты не можешь написать сраный коммент. Все, я выговорилась. Короче, у меня примерно такая же тема Когда я делаю фул арты, они набирают намного меньше лайков Чем когда я, например, просто сижу, рисую Или мне придет какая-то идея в голову И я нарисую, ну, такой, знаешь, скетчевый мини-комикс на одну страницу Просто типа ради шут. И самое, самое обидное то, что эти мини-комиксы с шутками набирают намного больше лайков Это просто, это вообще, вы сюда че пришли? типа смотреть на красивые рисунки или посмеяться над мелами? Вы че, по-вашему, клоуны? А, ну ставщи, да не <свят> не не не не не не не не нет Сидите в моем паблике, ради бога, пожалуйста, лайкайте. Я не против. <свят> Просто немного обидно. Я понимаю то, что люди воспринимают намного легче что-то простое, потому что это что-то такое приземленное, что-то мирское. А когда ты рисуешь полноценный арт, это что-то инсайдерское только для художников. И только они могут оценить в полной мере то, что ты очень сильно старался. Они видят то, что у тебя ровный лайн, что у тебя покрас с тремя слоями шейда, э, и с пятью слоями с света. И он такой, «Вау, это, типа, намного круче!» Но нет, обычный человек, который просто сидит в твоем паблике, он, типа, такой, «А, какой-то рисунок, ну ладно!» А потом такой, о, смешной скетч. У нас уже была эта шутка в анимации. Но я хочу немножечко раскрыть эту тему. Меня бесит, когда мне говорят, она что, лысая? Твою мать! Я, понимаете... Знаешь, я, я, я рисую не хочу волосы самыми последними Но я тебе обязана перебить просто Вот здесь будут, короче, картинки, да Когда-то мы с тобой затренировались, И ты нарисовала полулысую виолу И недавно ты перерисовала Сделав ей все-таки волосы И я уверена, что ты это сделала Не потому, что ты хотела перерисовать эту тарту Потому что тебя раздражало, что 80% комментов Было, а что она лысая Причем даже в моем паблике Люди спрашивали, что она лысая я знаю, как у тебя горела жопа Я на самом деле деле много рисовала в традишке в тетрадях, или носила с собой скетчбук в школу и в университет, потому что мне не стыдно было рисовать на людях, потому что, несмотря на то, что мы нарисовали этот аниматик про людей, меня особо ничего не раздражает, тем более, что ко мне редко кто пристает. Особенно я хочу сказать это по поводу института, потому что в институте всем насрать на то, что ты делаешь, что ты рисуешь. И я самыми последними у персонажей всегда рисую волосы. То есть я сначала нарисую голову, тело, лицо, одежду. И только самыми последними я рисую волосы всегда, потому что волосы это то, что находится сверху всего остального. Либо сзади всего остального. Я не знаю, как правильно назвать. Может быть, вы тоже так делаете? Потому что я ХЗ. И меня так бесит, когда просто человек подойдет, я не знаю, сядет, посмотрит в твою книжечку. Мне посрать, что он мне скажет. Вот абсолютно только я если это не... А чё она лысая? Блять, спроси у неё нахуй! Я не знаю, она лысая, блядь. Хуй это, да меня это раздражает. раздражает. Раньше, да, она видела, что я рис... Я уже говорила, что... Наверное, не раз, что меня это бесит. Но меня бесит, когда моих персонажей сравнивают с какими-то фандомными персонажами. Особенно, если они нихуя не похожи на этих самых фандомных персонажей. Это началось вообще давно, то есть сейчас мне почти никто так не пишет, да, но раньше, раньше это было почти постоянно. И как-то мне мой бывший, он, короче... Я тогда проходила Life is Strange, первую часть, и он тогда был, скажу так, со мной, типа он тоже видел эту игру прохождение и потом я ему такая показываю своего пер персонажа, я тогда только-только создала Бриз, и он такой «Ты чё, срисовала Хлою с Life is Strange?» То есть, <смех> то есть ты же помнишь, как выглядит, Выглядела Брис раньше, да? По факту. Я это помню, как же... выглядела Брис раньше. Это точно такой же персонаж, как сейчас? Хое. По факту. И я такая спросила, что ну, он такой? Ну, короче, у нее голубые волосы, да? А еще, короче, пирсинг, и она одевается как панкухой. Это такая, окей. Кейт, я еблан, понимаю. А, но Бриз не одевается, как манкуха Да, так у нее и волосы как-то не такой даже длины. Типа, чё, Сейчас все персонажи с голубыми волосами. И автоматически моя Брис. И, и, и пирсинг, все, пирсинг запрещен. И короче, когда я спросила: типа, это все, он такой: Да, не, у нее там тоже чё-то какая-то семейная драма. Я такая, ну, охуеть, да. Семейная драма, охуенно, да. Теперь все люди с семейной драмой это Хлоя. Ага, а раз это Хлоя, значит, это Брис, все понятно. Один в один персонаж, 10 из 10 похожи. Знаешь, что у меня... Это не то, чтобы меня бесит, то, что я сейчас скажу, но это просто забавно. У меня есть отец, хотя, <laughs> казалось бы, да? То есть И ты не из родственники, отцом... я думала. Да, представляешь. Да. У меня с моим отцом всегда были натянутые отношения, сейчас мы родители в разводе, но сейчас не об этом. Мой отец, в принципе, всегда знал что я рисую. Ну, никогда этим не интересовался, просто знал, потому что проходил мимо моей комнаты, видел, как я рисую в компьютере и тому подобное и прочее. И однажды э, он ко мне подходит и говорит, что делаешь? Я говорю, рисую. Он говорит, покажи, что рисуешь. Я ему показываю. И он мне говорит, что это ты сама нарисовала? Это неправда, ты это не нарисовала, типа... Он, типа, не поверил, что это мой рисунок. И он такой говорит, я же недавно видел, типа, что ты, ну, как ты рисовала. Ты, ну, рисовала намного хуже. Я говорю, пап, пап, это было пять лет назад. Рисую пять лет, пап. Это очень забавно, когда люди не верят, что это ты нарисовал. Это не бесит. Это, безусловно, лестно на самом деле, что они верят. Когда тебе говорят, что это твой отец, типа, чё... Короче, меня бесит комментарии в духе, Ля, какой красивый арт, вот бы мне так рисовать, я так не умею, а ты вот молодец. О, -о, -о. Ну, что а ты хочешь, что типа, я сказал, блин. блядь? Ну иди рисуй, сука, ну да. зачем ты мне так пишешь, блядь? А сука. еще типа, блин, вот есть же талант у людей. Талант? <свят> сука, талант? <свят> Серьезно? Ты думаешь, я первый раз нарисовал эту картиночку, и она у меня получилась такая, сука, богичная? Ты думаешь, это талант? Ну, знаешь, безусловно, есть какой-то фактор таланта То есть я не спорю о существовании То есть люди с талантом быстрее прокачиваются Да, но это образно То есть у них это получается тупо быстрее Но по факту, если ты родился с таланта Тебе все равно надо работать Типа, может чуть-чуть меньше На 3% каких-нибудь меньше, чем остальным Но все равно тебе надо дальше хуярить И просто э -э да. я верю в талант тоже Но я больше верю, знаешь, в такую фигню Что ты просто хорошо делаешь то, чем тебе нравится заниматься То есть если я, да. например, с детства Рисую. Я вот, реально мне так сильно нравилось в детстве рисовать. Я вот прям была помешана на этом. И то, чем мне нравится заниматься, я занималась всегда-всегда. И не было такого, то что я родилась, нарисовала первый раз рисунок, и он получился великолеп. Нет, мои рисунки были отвратительные. Они были просто ужасные. Но мне на самом деле нравилось рисовать. И я не скажу, что это талант. Я просто скажу, что я просто делала то, чем мне нравилось заниматься. И я делала это постоянно на протяжении многих лет, и только поэтому. Поэтому я достигла какого-то уровня на этом все. У меня, ну, не было таланта к рисованию. Меня пишут, что у меня не заказывают камишки. Скажите, у меня камишки. Ладно, ребята, это был очень побежный выпуск. Рассказывайте, что вас бесит как художников. Мы обязательно почитаем ваши истории. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, на наши сольные каналы. Рисуйте нам фонарты. Наверное, не так нагло надо просить, да? да. Можете? Да. Ладно. похуй Рисуйте нам фонарты. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока. Пока.